Всем привет! С вами Доктор Вася. И это бой на танке ИС-7 на карте Рудники. Можем посмотреть составы команд. В нашей команде первые четыре танка это тяжелые танки. У них 4 танка больше даже. Это средние танки. Вот такой баланс странный по одной арте в нашей команде. 4 ПТСАУ, команде 2 ПТ Вот Я хотел поехать на квадрат Е4, но туда поехали Е5 и я решил заняться городом. Я туда поехал один, как вы это видите. 54 на горе дает цвет. Светится есть 3 мы получили шот. Ой, получили не непробитие. Извиняюсь, оговорился. Мы выезжаем. Отдаем наш 320 и уезжаем. Получаем в НЛД на 403. Забыл сказать, это видео я снимаю в обновлении 9.16. Вот, э, я сделал такую ошибку, что играл вот от этого камня. Надо было заехать за камень и тогда уже ну, поймете, получил бы меньше плюх. Здесь мы получаем опять не пробитие, а 54Е1. Вот оно. Мы видим 69-го и 90-ка там. Видео я буду снимать больше на тяжелых танках, на ПТ-САУ, потому что очень много боев у меня было снято на средних танках. Мне очень нравится играть на батчате, на 62-м, мои любимые танки, но не надо забывать и про ИСа 7 -го. У нас хороший танк. Лично мне не очень сильно дает танковать на нем. Но я вот учусь, смотрю гайки. Видел как люди по 6000 заблокированные семерки делают. И у меня пока нечем похвалиться. Такие глупые ошибки допускаю. Видите, как стал неудобно. Вот так вот я и получил свою свою плюху в НЛД. Надо было из-за камни выходить. Все было бы нормально ну в принципе сейчас нормально видите я более-мене вот выстрел пошел в гусеницу тройка двигалась вот раньше Но там почти одновременно получили еще ну, 40654 и1 вот мы видим в прицеле Артиллерию, стреляем, мы видим, что FV-215B начал рашить и поджимать, и тогда fv начинает уезжать, себя на базу. Вот он едет, мы пытались его выцелить, но у нас не получилось. Вот, и я решаю поехать вперед. У них осталось-то всего а, 6 танков. Ой, 5 еще, извиняюсь. 5 танков. Вот. Поч спустился с горы и зажимаем 90 С двух сторон. Поч улетает и убивает его. Хотя поставили на гусеницу. И мы видим тут четверку. Видим только одну башню. Стреляем и не пробили. Счет 11-3 в нашу пользу довольно таки хороший счет опять дает шот он находился по хочу но без урона хоть улетает и его забирают осталось два танка это батчат и обег 140 Батчат светился на маяке. Ну, туда, собственно, мы и едем. Базу брать мы не стали. Да, и никто не стал, решили добить. Вот, бачат светится. Ждем полного сведения. Стреляем. И бачат у нас стреляет, но ну, промахивает. Там под нами пролетает снаряд. Вот. Мы выиграли. Сейчас там 15-7. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем.